Никогда, ни при каких обстоятельствах не одалживайте деньги. Не давайте деньги в долг. Ни своим близким, ни своим знакомым, ни своим коллегам, ни своим родственникам, друзьям, и уж тем более там, врагам, каким-то завистникам, лицемерам и прочим-прочим-прочим мужицам. Деньги в долг давать нельзя. Я прожил, ну, наверное, уже... Пол жизни, может быть, больше, может быть, всю. это время, время покажет. Но я вам так скажу. Я не знаю ни одного человека, кто не обжегся бы на такой простой вещи, как дать деньги в долг. Более того, я знаю примеры, я знаю людей, которые потеряли огромные суммы, одолжив деньги своим близким людям. Своим родственникам, своим друзьям, своим супер-супер-супер хорошим подругам там, и прочим-прочим-прочим. Ни один из этих людей не минул той участи, которая называется кара. Кара, дающего в долг деньги. Деньги не возвращают. Очень хорошо, очень... Очень... Это удача, короче, когда вам возвращают деньги. И даже хорошо, если их возвращают спустя длительный срок и какими-то частями, кусками, хоть что-то, хотя бы часть этих денег. Обычно деньги просто не возвращаются. Более того, вам достаточно один раз дать в долг человеку деньги, и он как наркоман будет обращаться к вам постоянно. Сумма, которую он будет просить у вас, она будет с каждым разом увеличиваться. И этот человек будет что угодно вам говорить, рассказывать любые небылицы. С ним будут происходить странные вещи, сказочные вещи, феерические вещи. У него будут проблемы на работе, у него будут проблемы на улице, в транспорте, с цыганами, я не знаю, там с кем угодно совершенно. Этот человек будет затягивать возвращение денег. И причина всего этого абсолютно одна. Она абсолютно, извините за тавтологию, она проста. Проста, как весь этот мир. Берет человек чужие деньги, отдает свои. Запомните это. И поверьте мне, в данной ситуации на слово, никогда никому не одалживайте ни одной копейки. Это не только не улучшит ваши отношения с этим человеком. Оно, скорее всего, их разрушит. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Свои деньги храните при себе. И тогда вы точно ни с кем не разругаетесь. И будете чувствовать себя абсолютно спокойно. Всего доброго.